Торговый робот Умная Лесенка Здравствуйте всем! Сегодня представляем вашему вниманию робота-помощника Умная Лесенка Робот предназначен для терминалов Quick и терминалов MetaTrader 5 Какими же функциями и возможностями обладает робот-помощник Умная Лесенка? Изначально робот был предназначен для проведения дельта-хиджирования при опционной торговле. Робот позволяет абсолютно идеально проводить дельта-хеджирование, позволяет без проскальзывания совершать хедж. Но робот также может быть использован и для самостоятельного скальпинга в боковике. Робот предназначен для срочного рынка Force. Робот имеет встроенную функцию риск менеджера, а также встроенную функцию автоматического взятия профита и предназначен для терминалов Quick и терминалов MetaTrader 5 работающих абсолютно по идентичному алгоритму. Давайте на примере терминала QUICK посмотрим, как данный робот работает. Перед нами настроенный и запущенный робот «Умная лесенка» на инструменте «Futures на индекс РТС». Сейчас он работает в демо-режиме. Мы снимем галочку и посмотрим, как робот начнет работать. Вы видите, робот выставляет по обе стороны от рынка лесенки с тем интервалом, с тем шагом ступени и расставляя лоты так, как мы указали в конфигураторе. Шаг ступени, лоты, все вы можете регулировать самостоятельно. Вы можете поставить более чувствительную лесенку, и тогда робот поставит ее гораздо ближе к рынку, и сделок у вас будет на порядок больше. Как только происходит сделка, робот автоматически подтягивает лесенку к рынку. И видите, процесс идет непрерывно. Дополнительно, робот имеет функцию риск-менеджер и закрытие по стопу, если убыток превысит запланированный. И также функция закрытия по профиту, когда робот обнуляет позицию и начинает работать с нового цикла от нулевого значения позиции. Принцип данного алгоритма заключается в том, что каждая сделка потенциально приносит вам профит и чем больше вы совершите за день сделок, тем больше профит вы потенциально можете положить в свою копилку. Если рынок находится в боковике, то вы гарантированно получаете профитную торговлю в течение дня. Увеличим параметры лесенки, и наша лесенка растягивается на рынке. Теперь сделки будут происходить реже, но и профит с каждой сделки у вас увеличивается. Покупая Покупая и продавая, робот каждый раз потенциально заработает 5 плюс 7, то есть 12 пунктов. 120 пунктов. 120 пунктов в одной сделке. Совершив 10 сделок, робот, возвратившись в ту же точку, заработает 1200 пунктов. Совершив 50 сделок, робот заработает уже 6000 рублей. Чем больше вы совершаете сделок, тем больше потенциально можете заработать на биржевом рынке. И робот продолжает потихонечку забирать профит с биржового рынка. И мажа потихоньку у него начинает расти. И обратите внимание, свечки окрашиваются абсолютно правильно, согласно золотому правилу трейдинга. Покупаем дешево, продаем дорого. Всегда красная стрелочка выше, а зеленая стрелочка ниже на каждой свече. То есть каждая наша сделка потенциально является профитной. Потому что мы продаем сверху, а покупаем снизу. А теперь давайте откроем терминал MetaTrader 5 и попробуем протестировать данную стратегию на истории за какой-нибудь день. Откроем тестер стратегий и настроим параметры, например, на фьючерс, на индекс РТС. Берем какой-нибудь нетрендовый день, запускаем в визуальном режиме, чтобы посмотреть, как данный робот торгует. Вот так приблизительно выглядит наша стратегия. Постоянно на каждой минутной свечке происходят десятки входов и выходов. Баланс изначально был 1 миллион. Давайте прогоним до конца дня и посмотрим, сколько может робот потенциально заработать в течение дня. Откроем тестер и посмотрим, как ведет себя график доходности. День закончился. Смотрим результаты теста. Мы совершили 1100 сделок за день. И при этом робот заработал 2,2%. В принципе, неплохой результат. И, конечно же, вручную реализовать такую стратегию просто не представляется возможным. Чем больше у вас депозит, тем более дорогие инструменты вы можете использовать. Если ваш депозит недостаточно велик, то вам подойдет инструмент типа Сбербанка или Газпрома. Если у вас средств побольше, вы можете себе позволить инструмент типа фьючерса на индекс РТС. Вот такой несложный простой алгоритм, который невозможно реализовать вручную, но который при помощи данного робота существенно расширяет возможности скальпинга при боковых рынках. Заходите на наш сайт, знакомьтесь с нашими другими роботами-помощниками и торговыми роботами,